А для любителей Dota 2 советую скачать приложение для смартфона под названием Dota Выполняешь простые задания, устанавливаешь игры или смотришь видео и получаешь кредиты абсолютно бесплатно. За них участвуешь в лотерее с другими участниками и выигрываешь ценные предметы. Ежедневные бонусы, возврат монет постоянным участникам и быстрый вывод скинов. Все это Dota Ссылка в описании. Задолбали уже все с этой арканой на Джагернаута. До сих пор её все разыгрывают и до сих пор её все покупают. Мне вот лично кажется, что она слегка переоценена. Поэтому сегодня я решил сделать подборочку предметов, стоящих на порядке дешевле, но при этом выглядящих как минимум круто. Встречайте, бич закупка для Джагернаута. Лучшие шмотки, которые вы можете позволить себе меньше чем за 100 рублей. Поехали. И первый предмет, который я советую вам сегодня купить, это даже не предмет, а котик. И по цене в 15 рубасов, которая выглядит 18 тысяч миллионов раз круче, чем стандартный Вард, и при этом еще и отвлекает на себя внимание врагов своей няшностью. А если когда-нибудь этот кошак вам надоест, то вы сможете купить себе прокачанный вариант того же самого котика, но уже за 2 сотки в золотом цвете. Но не спешите этого делать. Лучше налайкайте этот видос, если 3000 лукасов соберем, то я этого золотого кошака разыграю среди всех своих подписчиков, прокомментивших этот видос. Следующий предмет маска. Вот такая вот очень интересная мистикал масочка по цене в 1 доллар, ну или же 60 рублей. Вроде бы всего лишь один предмет, но очень жестко он меняет нашего героя. Мне кажется, что Джаггеру просто максимально подходит этот айтем. А отсутствие разных летающих драконов синего цвета аж прямо-таки выделяет нашего самурая на фоне всех тех остальных, которых я вижу в паблике. Все-таки не Мейнстримные шмотки куда круче хайповых. А дальше у нас снова кое-что не мейнстримное. Это меч. зеленый, брутальный меч, который при этом еще и слегка подсвечивается какими-то огоньками, словно его прокачали какие-то нигеры и всунули в него неон. Лично мне очень нравится. Куда лучше, чем скучнейший обрубок, который у Джаггера по дефолту. У меня вообще такое впечатление, что разрабы специально сделали такой угрёбочный стандартный меч, чтобы люди больше и чаще донатили. Неплохой ход, габен. Ну и последний айтем на сегодня, и это даже не айтем, а сразу несколько, потому что это целый сет. Самый настоящий сет, но с одним небольшим условием. Чтобы влезть в наше сегодня искусственное ограничение в 100 рублей, вам придется покупать этот сет по частям. На маркете Dota 2 net я собрал его себе рублей за 60, а не распечатанный при этом там стоит 300, шо как по мне немножко маразм, ну да ладно. Лучше посмотрите на этого красавца. Уже даже один меч за двадцаточку, чего стоит, помню в далеком 2013 году я очень хотел этот сетик. Страшно себе представить, но это было аж 4 года назад, и тогда я еще даже ходил в школку. Кстати, по-моему, я тогда все-таки победил в себе внутреннего еврея, задонатил пару баксов в Steam и такие его купил. Да, были времена. Такую красоту сейчас можно достать всего за 60 рублев. Просто сказка. А это ведь целых 5 предметов, нихуры, мухры. Ну и на этом, наверное, все на сегодня. Сет расхвалил своими детскими переживаниями, поделился, даже лайков выпросил, наобещав конкурс, так что можно и заканчивать. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на канал, а то и дальше будете покупать себе какие-то непонятные арканы по 2000, когда на земле есть такие чудеснейшие сеты по доллару. Удачи!